Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Михаил, я основатель проекта Isaiv Market. Сегодня речь у нас пойдет о вот таком вот быстрозажженном держателе дверного полотна, либо, как мастера привыкли называть это изделие, подставка для дверей. Данная подставка была разработана нашими инженерами и выпускается на нашем производстве. К сожалению, партия небольшая, она в ограниченном количестве, и она представлена на данный момент только для розыгрыша. Давайте сейчас посмотрим, что эта подставка из себя представляет, как она выполнена, какие возможности она перед нами раскрывает. А потом поговорим об условиях розыгрыша и вы узнаете, как стать обладателем вот такого вот держателя полотна. Данное изделие выполнено из 15-мм фанеры, состоящая из трех частей, сама основа и подвижная часть. При установке дверного полотна подставка сама принимает Формы дверного полотна при подъеме дверного полотна подставка принимает исходное положение никаких регулировок никаких лишних манипуляций зажимает полотно от 50 до 30 миллиметров также э, оснащена лапкой для опрокидывания четыре То точки опоры 1 2 3 4 когда вы поднимаете дверное полотно либо же нечаянно зацепили подставку она у вас уже не опрокинется сама назад также подставка очень устойчивая и без этой лапки. По весу данная подставка у нас всего 317 грамм. Для того, чтобы вы не испортили дверь, используя данное изделие, мы обили его войлоком. Материал более чем доступный. Каждый мастер может себе его позволить купить в любом строительном магазине. И когда он испортится, его достаточно просто отклеить и заново сюда приклеить. Для розыгрыша было предоставлено 10 комплектов. Каждый комплект будет состоять из двух вот таких изделий. Соответственно, два профессиональных держателя полотна. Для того, чтобы принять участие в розыгрыше, вам необходимо быть подписчиком нашей группы ВКонтакте, оставить под этим видео любой комментарий и сделать репост на своей странице ВКонтакте. Если вы смотрите данное видео на YouTube-канале или же в Инстаграме, то прошу оставлять ссылку на свой аккаунт. Если у вас закрыт аккаунт, то рекомендую в настройках приватности открыть доступ для того, чтобы мы могли зайти и посмотреть все ли условия вы выполнили для того, чтобы принять участие в розыгрыше. Принять участие в розыгрыше вы можете в течение двух недель с момента публикации этого видеоролика. Я желаю всем удачи! С вами был Михаил Исаев. До новых встреч!